Вот как участок жюри в этом конкурсе, очень важный по пиццайоле, да, финале чемпионата России, и скоро они будут на чемпионат мира. Уровни пиццайоли, я могу сказать, что уже достаточно хорошо. Я видел реальный рост из, из самого начала, когда вот я пришел в Россию, и сегодняшний день. Я видел даже, что какой-то из них использовал Беркель, моя любимый слайсер. Это как раз был мой город, когда это не сделали. Если вы смотрите, нож, он не прямой, он типа додвигнутый. Типа Почему? Потому что единственный элемент, который касается мяса, это именно где резет. Дальше нет трень, поэтому так свободно резет и не нагреет продукта. А если смотреть любую другую машину, которая лайсера, лейсера, она имеет нож прямой. Поэтому есть трен. Это не дает такой эффект, который дает петаника такого типа. Но это красота, это традиция, это дизайн, это ретро. И эта машина, которая, когда вы покупаете, она только удорожает. Машины бюро в Италии стоят дороже, чем новые машины.